сейчас мы возвращаемся в этот момент здесь сейчас. В понимание, какой сейчас есть. Идем в свой мир. готов можно закрыть глаза и почувствовать свое тело устроиться именно так сейчас тело как оно хочет может быть асимметрично закрыто может быть кто-то уже готов выпрямить позвоночник почувствовать макушечку вверх кто часто медитирует тому удобно в этой позе может быть, в позе лотоса, Каждое это свое примите как есть запомните что сейчас с телом если есть асимметрия, запомните, какая сторона выше, да, как будто какая сторона, например, если плечо выше, значит, с этой стороны вы от чего-то защищаетесь, да, какая ваша часть, мужская или женская, левая или правая, сейчас нуждается в защите, либо это старая какая-то травма, просто используйте вот сейчас это тело свое, не просто так, а для диагностики, для понимания себя. Поскольку в этот мир мы пришли не ради других, а ради себя прежде всего, чтобы что-то понять, что-то сделать. И, наверное, стать счастливее лучше. Скорее всего, никто не приходит в какой-то мир, в реальность, чтобы быть несчастным. Чтобы поиздеваться над собой. Скорее всего, для счастья, для своего движения вечности для более глубокого понимания сознания себя, попробовать себя в разных-разных апостасиях, разных прожить, может, семейное счастье, стать каким-то политиком, что-то сделать, у каждого свои задачи. Я кого-то просто... Быть с людьми, научиться общению. А кто-то, может быть, наоборот, стремится. Ему очень трудно это дается. Уйти от общества. А быть с собой. Если кто-то почувствовал, может быть, даже какие-то болевые ощущения, тоже примите это как есть. И самой такой незащищённой, самой дискомфортной части вы можете сказать, что я вижу тебя чуть. Я знаю, что ты есть, я понимаю, как ты выглядишь, что ты чувствуешь. Я принимаю тебя такой, какая ты есть. Тем самым осознавая, может быть, не ментально сейчас расшифровывая да, вот, это, вот эти свои какие-то ощущения, симптомы, а просто принимая, осознавая, что это есть. Когда-то так произошло, и сейчас это так. И если вам хочется, отзывается, вы можете сказать этой части, ты свободна. Той части, которая труднее всего сейчас вашему телу. Также можно еще получить ответы от этой части. Можно спросить ее, если кому-то хочется. Почему ты такая? Почему ты сейчас напряжена? Получить Ответ, он может касаться вашей жизни, каких-то ваших скрытых моментов, которые вы, может быть, не осознавали. Ответ может быть очень неожиданный. Почему ты такая сейчас? И можно дальше продолжить разговор с этой частью. А нужно ли тебе это? А что действительно ты сейчас хочешь? Что для тебя важно? Ну, конечно, если мы сейчас в медитации, то важно почувствовать вот эту свою часть, ответы. Принять ее ответ. Возможно, и действительно не хочется нагружаться вот всеми какими-то проблемами, сложностями, стеснением, а просто хочется отпустить. И позвольте этой части сейчас отпустить. Можно сказать я тебе разрешаю то, что она хочет на самом деле, расслабиться, отпустить все тревоги и просто побыть, Сама собой наедине, да, это может касаться мышц, каких-то сухожилий, зажимов, костей, вот, ну, либо орган даже вам, что-то, ну, та часть это был целый орган, который говорил, что ему там неуютно. И тем самым за такое небольшое время можно даже решить какие-то свои, Проблемы. Самое важное разрешить этой части, то, что ей хочется сейчас делать и поблагодарить себя за это решение, за это разрешение. Важно очень благодарить не только других людей, но почаще благодарить себя за все-все, что вы делаете. Да? Сейчас вы медитируете и изменяете, трансформируете свое тело, да, какие-то даже телесные проблемы, которые как бы являются проекцией ваших проблем в жизни. И поблагодарить себя за это, просто за то, что вы развиваетесь, занимаетесь собой и сделать последовательно спокойные такие умеренные лично ваши три вдоха последовательные, три выдоха, такие, какие есть сейчас, может быть, они очень спокойные, как в медитации, выдох у вас длиннее, а может быть, вам сейчас много нужно воздуха, и ваш вдох такой очень голодный, позвольте себе все как есть, позвольте прям прожить это дыхание, Пусть всего лишь три вдоха, и три выдоха осознанно. Потому что наши вдохи и выдохи – это и есть жизнь и смерть. И они нам тоже очень о многом говорят. Когда нам не хватает воздуха, мы очень хотим жить. И мы тревожимся, что нам чего-то не хватит. Что мы живем как бы не в изобилии. Можно сделать такой вывод. И потом помедитировать на изобилии открыть себе поток изобилия. Если мы сомневаемся выдыхать, это если есть перерывы между вдохом и выдохом, мы... есть какие-то такое переосмысление и поиск смысла жизни. А стоит ли жить ради чего? Можно делать отдельно такую медитацию, когда просто дышать, и вдох равен выдоху без перерывов. Иногда это бывает очень трудно, казалось бы, что такого дышать. И когда наше дыхание спокойное и ровное, это отражает весь наш жизненный путь и процесс, как сейчас, как сейчас я отношусь к жизни. Есть ли у меня вопросы? или я в полной гармонии. Когда засыпает, успокаивает нас головной мозг, то выдохи становятся как во сне. Такими спокойными, длинными. Можно закрыть глаза и представить, что они тяжелеют, как будто тепленькие какие-то ватки с целительными растворами ложатся на наши глазки и Представьте, что они дальше закатываются, как во сне, да глубоко. И мы отпускаем и разрешаем отдохнуть сейчас нашим глазным мышцам. Нашему головному мозгу, который все время работает и интерпретирует то, что мы видим. Чтобы увидеть какой-то объект, нужно очень и очень много действий. В нашем головном мозгу задействованы мышцы, зрительные нервы, питание. И сейчас мы разрешаем от всего этого отдохнуть, чтобы приблизиться к своему внутреннему взору. И можно сказать себе, сейчас это безопасно. Сейчас безопасно закрыть глаза. Сейчас безопасно расслабить ваше лицо, мое лицо. Сейчас мне безопасно спокойно дышать. Сейчас я расслабляю свою нижнюю челюсть, отпускаю корень языка. И это безопасно. Сейчас мне не нужно говорить, но я могу послушать свою тишину, в которой очень много, очень много полезного для меня, глубокого что не запишешь ни в одну книгу и не изложишь даже во много мыслей. Эта тишина – это как будто путь, путь бесконечности своего пути. И вы можете погрузиться сейчас в темноту своей тишины. И постепенно, когда тьма рассеется, увидеть свой путь. Он может лежать в необъятных просторах Вселенной, может быть вы идете среди звезд, среди прекрасных созвездий, где живут боги, а может быть это такая земная красивая атмосфера в безопасном месте, зеленой, сочной травой, теплым солнышком, нежным ветром, приемлемыми для вас звуками природы приятными животными. Здесь только то, что вам хочется. Такие цветы ароматы, которые вам хочется. Травы, деревья, животные. Почувствуйте сейчас, можно остановиться ненадолго, хочется ли вам идти вперед, оглянуться назад. Может быть, у кого-то все тело уже стремится как такой вектор немыслимый, лететь на скорости света, куда-то вперед, мчаться к своим каким-то испытаниям, приключениям, да? А кто-то хочет остановиться и просто почувствовать. Почувствовать эту глубину, бесконечность своего пути. Осознать, что нет конечной точки, есть только путь и движение, что мы рождены, чтобы быть вечными. И кому сейчас трудно или страшно, можно разрешить своему внутреннему свету раскрыться, почувствовать его, свой кристалл души, такой образный, свой свет внутри. И позволить этому свету пролиться, открыться для вас. И посмотреть, станет ли вам с ним более смело, более спокойно. Кому сейчас хочется, вы можете осмотреться и оглянуться назад. И также ваш внутренний свет может помочь вам посмотреть, сделать какой-то небольшой переспоросмотр своей жизни. Может быть, там были страшные, неприятные моменты. Кто-то из вас может увидеть даже прошлые жизни. В совершенно разных форматах. В форматах как 5D, может быть, линейно. Может быть, с помощью таких вот... Сфер, который всплывает, и в каждой сфере какой-то кусочек вашей этой жизни или прошлой. Можно остановиться на чем-то конкретном. Скорее всего, вот это конкретное, то, что сейчас будет спонтанно, рандомно вами выбрано, это как-то пересекается с, тем, с теми задачами, которые у вас есть сейчас посмотреть на это, и там может быть что-то очень тяжелое, да, может быть что-то прекрасное у кого-то. Самое важное, забрать оттуда в свой опыт, в свою такую гендерную память, что-то прекрасное. Может быть, это ваши способности. Может быть, это просто... Такое вот принятие, уважение себя, что вы вообще смогли это выдержать, да, если это был какой-то трудный момент преодолеть, ну, значит, принять свою волю, принять свое мужество, принять что-то такое, вот что там было, какие были вы, может быть, это любовь, терпение, смирение, взять с собой, а остальное просто отпустить оно никуда не денется, это будет всегда вашим прошлым, и можно действительно к нему обращаться, брать оттуда какие-то ресурсы, да, из прошлых жизней тоже. Просто сейчас отпустить и попрощаться. Попрощаться это не значит забыть забвение, это значит всего лишь простить. Простить свое прошлое, вернуться в момент, здесь и сейчас, на эту дорогу, на этот ваш путь жизни, путь просветления, духовный путь. И когда вы отпустите, когда вы будете готовы, можно почувствовать сейчас ваши ноги, стопы. У кого-то, может быть, представится, что вы босыми ногами, да, сейчас. У кого-то, может быть, такая необыкновенная фантастическая обувь, и вы сами одеты. Какие-то очень интересные а, наряды, костюмы. У каждого это свое. Можно сейчас позволить себе быть в той одежде, какой вам хочется. Если что-то есть добавить, добавляйте. Вы имеете право использовать все волшебные силы, которые есть во всех мирах. Добавьте волшебства в ваши ткани, Делайте так, чтобы вам было максимально удобно. И самое главное, чтобы вас радовала эта одежда. И в этой одежде, которую вы сейчас создали, в вашей медитации тоже могут быть ответы о том, кем вы себя чувствуете. о ваших скрытых силах, может быть, о вашем пути, предназначении, миссии. Это не значит, что это именно на всю жизнь или как-то по-другому, но сейчас это так, и сейчас это важно для вас. Постойте хотя бы немного, минутку. Здесь и сейчас на вашем пути, прощаясь со своим прошлым. И совсем не обязательно сейчас, чтобы путь ваш был прямой. Прямо сейчас, вы, если вам не нравится идти по этому пути, вы можете его изменить, усложнить. Гору себе воздвигнуть, если вам хочется посложнее, если... Мало вам препятствий было в жизни. А можете просто очень аккуратно и бережно, знаете, вот как в такой вот медитации, когда пальчики медленно соприкасаются с поверхностью, и вы чувствуете каждую молекулу из стопы медленно и спокойно, как в замедленном фильме, эту дорогу, по которой вы идете. Как бы не спеша, есть такая физическая медитация, можно ее делать, умудляться, медленно ходить. И прямо сейчас у вас есть возможность закрепить вот это ощущение, чувствование себя в моменте, чувствование, когда вы идете по своему пути. можно начать двигаться быстрее, но при этом останьтесь, знаете, в таком вот полете, легкости. Вы зафиксировали это вот ощущение своих стоп и движения. Самое важное вот в этом легком полете, таком воздушном, и в то же время соприкосновение каждой клеточкой ваши стопы, и дальше можно подключать тело и чувствовать, как ваше тело тоже все включается. Каждая клеточка тела и снаружи, и наверху тоже чувствует этот путь. И почувствовать эту легкость. И даже если что-то там случается, ну, представьте, можно, кто способен сейчас, кто смелый, ну, что что-то там случится, что-то с неба упадет большое, такое темное. Представьте, что это упало. И вы проходите просто сквозь это, возрождаетесь. Да? Казалось бы, это вы знаете, что-то такое темное, тяжелое, там как скала сверху падает. А вы раз, возрождаетесь и просто идете сквозь эту скалу. То есть здесь все возможно, да? на самом деле в жизни все возможно. Вы поднимаетесь из этого темного, она как будто даже рассыпается, разрушается. Также в нашей жизни часто приходят какие-то страхи, которые очень кажутся большими. Самое главное принять, что путь вечный и почувствовать вот этот вкус, вкус удовольствия. Самое главное да, в своем предназначении это двигаться, делать то, что хочется. Может не получаться, быть трудно или быть наоборот кайфовым, но это движение, движение по своему пути. Когда мы стоим и думаем, и находимся не здесь, и а сейчас уж в каких-то реальностях, останавливаемся, например, и думаем, а если прилетит метеорит, может быть, мне обойти с другой стороны? А если он прилетит с другой стороны, то как мне с другой обойти? Мы ничего не делаем. И это... Ситуация, можно тоже сейчас такую проверку сделать, начинает нас утяжелять и убирать вот эту легкость, да, легкое движение по своему пути. И поэтому сейчас в этой медитации вы можете почувствовать этот опыт, забрать его к себе, да, кто-то уже знаком с этим опытом, ну просто его еще раз себе нарастить, принять вот это вот наполнение, легкость, энергии легкости, счастья. И удовольствие, да, когда вот все нижние чакры, они спокойны, они просто позволяют а, двигаться дальше, и что бы ни случилось, движение продолжится, и продолжится вот это вот удовольствие. Вы можете украшать все, что вокруг, позволить себе видеть еще больше и видеть невиданное. Пусть вам открывается, что рядом где-то гуляют боги, невиданные животные, прекрасный свет. Позвольте себе идти и наслаждаться, да, и зафиксировать эти вибрации наслаждения, движения по своей жизни где-то внутри, где вам хочется, либо просто добавить это в свою ауру и укреплять это, да, укреплять своим светом души, чтобы это всегда с вами, прям можно сказать, это моё жить в удовольствии, это моё. Мой путь в вечности ⁇ это мое. Дорога моего предназначения ⁇ для меня интересна, приятна. И я со всей смелостью души иду по ней, получаю удовольствие, даже встречаясь с трудностями. Жизнь как приключение, очень большая энергия. Переключение есть всегда удовольствие. Примите эту энергию сейчас и можно к ней возвращаться, нарабатывать ее. Представить, что внутри вас как будто цветет вечная радуга, может быть радужный такой цветочек расцветает, это и есть. Удовольствие, движение по вашему пути. И когда вам будет что-то трудно и чего-то не хватать, какие-то сомнения, какие-то тараканы и паразиты будут вас дергать, просто вспомните про этот радужный цветочек внутри. Позвольте ему раскрыться. И его свет он просто уничтожает, убивает все-все, вот, что вам мешает быть счастливым. Можно сейчас представить, что путь продолжается. Вот этот цветочек внутри вас создает вокруг вас такую оболочку, радугу. Он бесконечный и его свет зависит только от вашего разрешения. Если вы разрешаете, он будет. И прямо с этим цветочком ощутить себя да, в своей темноте тишине. И очень нежно и бережно. Вернуться в свое физическое тело, почувствовать контуры своей, кожу, пальчики, свои отдохнувшие глазки. Можно пошевелить челюстью, языком и совсем впустить эти вибрации в свое физическое тело, потянуться. И Можно прям добавить какие-то для вас важные аффирмации, утверждения. Я хозяин своей души, я хозяин своего пути, я счастливый человек, я красивая женщина. Все, что вам хочется сейчас. Я божественный человек. У каждого это свое, все, что сейчас приходит, можно сейчас зафиксировать для себя. через три глубоких вдоха и выдоха возвращаться. Кому хочется, можно что-то записать, если это было важно для вас. Иногда такие вот физические записи, именно ручкой, карандашом, красивым чернилами, они имеют магическую силу и продолжают иметь магическую силу. Наверное, это подтверждается тем, что много-много веков, тысячелетий, да, хранятся какие-то свитки, какие-то высеченные на камне важные слова. И это действительно имеет силу. И если вам хочется, в ближайшие недели они такие сильные, развивающие, когда мы пересматриваем свое прошлое, когда мы как бы воскресаем внутри себя, можно... Вести какие-то записи, когда у вас такое чистое сознание, утром или ночью, у каждого это свое. После медитации записывать. Просто неделю посвятить себе и своим сакральным записям. Потом к ним обращаться. Может быть они будут для вас какой-то очень большой такой помощи. какие-то моменты. Делать вдох-выдох. Медитация у нас завершилась. Я желаю всем счастья, идти по пути своего предназначения с удовольствием. С любовью, Юлия Сагайтис.